Модуль управления запасами» предназначен для автоматизированного контроля движения медикаментов, перевязочных материалов, изделий медицинского предназначения с формированием необходимых сопутствующих документов. Процесс формирования отчетной информации аптеками о а движении медикаментов, которые подлежат предметно-количественному учету, также может быть автоматизирован. Основной особенностью модуля является функция учета документов. С ее помощью можно проводить стандартные операции оприходования, возврата и заказа, которые есть у всех складских предприятий. Запасы можно перемещать между складами, списывать, проводить инвентаризацию и производить расходование. Расходование может быть организовано в почти автоматическом режиме. К примеру, медсестра сделала пациенту инъекцию с помощью шприца, вакцины, ватки, спирта. После медсестра указывает список использованных материалов в соответствующем разделе модуля. Когда пациент покинет кабинет, со склада на него автоматически спишутся все медикаменты и расходники в заранее определенном количестве. Это значительно упрощает работу кладовщиков и других сотрудников складов. Вещи немедицинского назначения тоже можно списывать после использования. У вас также есть возможность работать с лекарственными препаратами, вносить их в список, просматривать детальную информацию, искать аналоги. Модуль состоит из следующих компонентов. Движение медикаментов и расходников, списание, цены, склады, лекарственные средства, лекарственные препараты.